доброе утро друзья невероятно рад вам снова потому что новый день новые возможности а самое главное я сейчас еду своей любимой дорогой э, по не, проезжая мимо манежа и поворачивать сейчас с маховой буду на тверскую тверская вообще одна из самых моих любимых улиц как я уже однажды говорил когда приезжал в москву я прогуливался от э, аэровокзала до Тверской, по Тверской до Красной площади. Сейчас мы поедем мимо Кремля и вот с удовольствием покажу эти маленькие картины, этой красоты, которая открывается моему взору. Сегодня утро, это встреча с Дмитрием Прохоренко в корпорации АИБС. Покажу, как живут глобальные IT-монстры в России. Расшифровывается IBS очень просто. Информационный бизнес-система просто в английской написании. Давайте посмотрим, что сделано для персонала. Очень интересно. Итак, прямая линия с руководством. Сергей Мацоцкий и Светлана Баланова. Прямому эфиру на ваши вопросы. Привожил IBS и получать деньги за профессионала. Класс. Результаты встречи с IBS Было очень интересно, мы пообщались с Дмитрием Прохоренко и выяснили следующую проблему. Собственно говоря, почему я вообще туда приехал. Меня искренне беспокоит вообще судьба HR, Human Resource, управление персоналом в российских компаниях. Это серьезно, меня прямо серьезно беспокоит. Это болит у меня внутри. Потому что каждый раз, общаясь с Телеменелем, с тем или иным генеральным директором, я понимаю, насколько глубока пропасть, в его понимании HR процессов и что на самом деле происходит а самое главное, ведь мы вчера говорили и с Викторией Петровой обсуждали, что самая главная ценность это люди, в России самая главная ценность люди, а людьми никто не управляет, у HR директора не хватает возможностей и технологий для того, чтобы управлять, а у SEO и собственника не хватает понимания того что HR функция это важно так вот мы с Димой обсуждали сейчас два самых главных вопроса. Первый вопрос, что необходим базовые, элементарные и очень практические вещи передать генеральным директорам и собственникам о роли HR. И надо создать такой институт HR, обладая, снабдив его IT-технологиями, которые позволили бы ему просто и эффективно управлять людьми в компании. Именно этими задачами я планирую очень серьезно задуматься в самое ближайшее время. Сейчас я иду в музей техники Apple. Круто. Вечером сегодня ждет сюрприз. Об этом расскажу отдельно и дополнительно в вечернем репортаже. В это время Джон Шоу давал семинар для моих партнеров, с которым мы начинаем внедрять его программы в ближайшие время. Скорость – это то, что значительно сокращает время, необходимое для того, чтобы осуществить те или иные действия. Большинство из нас ждут до последнего момента, прежде чем приступить к чему-то. Ну вот и начался сюрприз. Это как раз презентация нового календаря CFT. А вот и главные героини этого календаря. Когда девушка, когда смотришь мужчина, тогда девушки просто аплодируют мужчине, за такие аплодисменты. Я тебе так скажу, что это здорово. Все очень весело, все очень достойно и очень интересно. Очень много людей и самое главное, все, ну, все очень прилично. Получайте эстетическое наслаждение и развешивайте календарицы ЦФТ у себя на стенах. А по дороге домой мы встретили ревущий кортеж какого-то очень влиятельного политика. Важнейший вывод сегодняшнего дня для меня содержится в одном слове. Это слово я получил в ответ на свой вопрос, задав его одному очень дорогому и уважаемому, и любимому мной человеку. Подумав над моим вопросом, этот человек ответил мне просто одним словом. Ответственность. Я не придумал расшифровку слова «ответственность», которое бы полностью меня удовлетворило или которое бы я мог сейчас бравировать перед вами. Нет. Я не знаю, как серьезно и глубоко его расширять лично для себя Нет, у меня есть несколько вариантов и Я примерно понимаю, о чем он идет речь Но для меня гораздо важнее его прочувствовать Прочувствовать его в действиях Прочувствовать его в мыслях Прочувствовать его в отношениях Прочувствовать его, по сути, в каждом слое Знаете, люди, которые работают со мной Пытаются найти, идентифицировать свои ценности У них это получается Я предлагаю им для этого простое упражнение Раз в день вечером, перед сном, нужно выделить одно самое главное событие дня сегодняшнего. Прямо вот взять его и написать, будь то блокнот, будь то телефон или что угодно. Записав его, нужно перечитать и задать себе следующий вопрос. А почему? Почему именно это событие стало для меня таким важным? И вновь записать ответ. Через выше указанный срок, 2-3 недели примерно, можно будет идентифицировать наиболее важные ценности, которыми вы живете в этот период жизни. Если мы добавим сюда еще оценку ваших ролей и прошкалировать их отношения, реализации каждой ценности в каждой роли, это даст вам более полную и реальную картину. По большому счету она ответит на вопрос, к чему вы стремитесь и от чему вы бежите. Но для меня сегодня ответ ясен. Это ответственность. Понимая это, мое сердце наполняется любовью и спокойствием. А почему? Потому что оно мне определяет будущее. Мне стало гораздо легче понимать то, что нужно делать. Я желаю вам разобраться с собой так, чтобы вы четко понимали, что вас ждет, что вы цените, что является для вас важным. И я не говорю сейчас о целях. Можно жить и без цели, но нужно чувствовать себя и понимать себя, доверять себе и любить себя. Желаю вам хорошего вечера и доброй ночи. До завтра.